Chess.com is here with the Challenger Grandmaster Jan Napomnishi, relatively short day at the office. Do you think you surprised him with the Petrov or we should definitely call it the Russian? Well, so, you know, since I can't have my Russian flag here, at least I can't play Russian uh, uh, in a game, yeah, but uh, I guess he wasn't quite surprised, so he went for a very, very long enforcing line, which is, uh, I believe, for those who dig deep into the Petrov lately, they Uh, these people should be familiar with this line, but I guess uh it was more or less uh the first line of giants till the very end. You may have set some unofficial record for lease time at the board today, of course, you were waiting to see if Magnus was going to take all these repetitions. So what were your thoughts and uh where were you during all that time? Well, I mean okay, my goal was simple, yeah, just not, try not to mix up my prep so well. Uh, I believe this A 4 A 3 is more or less forced, but black is in time. I actually <laughs> expected something like Rook A C A 2 Rook F seven, King of seven, Rook C seven, brilliance, yeah, to you know, to, to make a perpetual check like this, but ENIT yeah, eight is also of course the way, but uh I just was sitting uh, uh, in my uh in my room, yeah, because I mean there was not so much on the board today. Yeah, even with draws, there can be beautiful ways to make the repetition. Um, and lastly, although it would be highly unorthodox, it is Magnus' birthday and you are friends with him. Is there any chance at all you'll have a drink with him tonight? I doubt he would invite me and uh, I doubt it's the correct moment to drink. But of course, my warmest congratulations to him. Fair enough. Thanks for your time. Thank you. Chess.com is here with Grandmaster Vladimir Potkin, one of the main seconds of Jan Nepomnesi. The first thing I want to know is what did you and Jan do on the day off? well it's always great to have a day off and um, so we spend some time on the beach and also we tried some russian cuisine uh, we find out in dubai maybe you know some russian soup borscht and uh, some salad olivier and uh, always great to have some spirit from russia and uh, uh, we're having it from our supporters next question we know that uh, magnus had a training camp in spain did you have any training camps that were in um, other country besides russia Well, we mostly trained in Russia, yeah, because uh, during these restrictions it's better to stay closer to uh, your native country. And, but uh, we just came to Dubai in advance and uh, for climatization and having uh, fun preparations, it's always better mm -hmm. to do this. Uh, is your main job as a second, is it actually chess moves or because you guys have been working together for so long, are you somewhat of a psychological coach as well? Well, to be honest, I think that once with Jan already like 15 years, uh, my job, of course, is uh, to help him in chess part as much as I can, but also to help him uh, during psychological part, because match is already another story, and uh, you should uh, be ready for some new um, experience here, because only two players are playing and much attention for them, and uh, you should enter the match and feeling very comfortable, and I see that Jan is doing well, and I'm believing in him. Now comes one of the hardest questions: When you had these training camps, what weaknesses in Magnus's game were you able to identify? Well, of course, all we know that Magnus is uh, one of the best players in the world uh, in history, and uh, but uh, also Magnus is human, and he can make mistakes. Uh, so certainly we made some conclusions, but uh, which kind of only much will tell. <laughs> some seconds like to stay in their hotel room or maybe you were preparing him so much they like to go to sleep but you've been around here you've been visible do you get nervous when you watch him play uh, well um, of course uh, I am concerned about the game what is happening but I'm trying to stay as calm as I can uh, because uh, uh, if something will happen during the game what is uh, it will be draw or Jan will win uh, uh, on a, We should just be focused for the next game, and uh, it's our job. Jan seems very calm and collected at the board. Is he like that away from the board, too? Oh, well, of course, for him it's some new experience to be uh, part of the World Championship match and challenging Magnus Carlsen and uh, uh, certainly he's enjoying, enjoying not only this big event but enjoying firstly to play chess game and uh, because uh, Jan is uh, uh, like a chess player, he first of all likes to play chess and uh, his main duty and he's enjoying this. I'm not such a beginner journalist to ask you who the seconds are. Uh, Besides you, of course, but let me ask you, are the uh, other people that are helping him, are they all here on site, or are some of them uh, around the world? Well, of course, we have a strong team now, and uh, it's a great contribution, all the way helping uh, to YAN and uh, uh, connecting everything, and uh, part of our team is here, and part is uh, doing like online job, and so it's like uh, always happening during such great events. That's a very good answer. You answered it very diplomatically. And finally, what about the early stages in the game today? They went right to the endgame. Are you happy with how he was prepared for what's been happening on the board? Well, it's a complex game, so you will see what happens. So Black has their own chances. So, for example, already we have a pass pawn. So if uh, Magnus will not take care about that <laughs> in some pawn endgame, it can help us. <laughs> Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Владимир Добров и ЧС Кумру. Четвертая партия Магнуса Карлсона против Яна Непомнящего. Сегодня в обзоре специально для вас. Итак, Магнус Карлсон имел белые фигуры и, что самое важное для многих болельщиков, имел сегодня свой собственный день рождения. И в этот день, безусловно, каждый хочет преподнести себе хороший подарок. И бывает так, что твой соперник волей-неволей становится а, тем, кто этот, этот подарок преподносит в том числе. Тем не менее, сегодня не удалось Магдусу зацепиться. но ну, а Ян сегодня молодец, отыграл черными очень уверенно. Итак, что же была за партия? Давайте посмотрим. Была у нас Е4 и Е5. То есть Магнус поменял первый ход, поменял на ход королевской пешкой. И было интересно, что же Ян, чем же Ян ответит. Ответил он русской партии, что, в общем-то, читалось, и многие специалисты об этом не раз говорили, что ожидаемо Именно это дебютная стадия, это дебютная таби, точнее. Ну и в которой мы посмотрим, сможет ли Магнус дальше добивать себе каких-то перевесов, потому что в этой партии ему после длительно-теоретических линий этого сделать не удалось. Итак, он пошел на главную линию с ходом D4. Отмечу, что от конца три он все же отказался. Быть может, мы увидим что-то впоследствии. Первые партии все-таки являются такими партиями, где друг друга соперники прощупывают и уже понимают, что же приготовлено на весь матч. Последовал D4, D5, и, в общем-то, классическая расстановка, которая не раз уже встречалась на самом высоком уровне. И пост ладей 1 Ян ответил слон F5. Напомню, что Ян вообще был, не, не был замечен э, в том, что он будет когда-то играть русскую партию, но все-таки дебют на матч строится таким образом – что надо играть самое надежное и желательно на отбой. Итак, ферзь b3. То есть у белых масса продолжений, которые также заслуживают внимания. Но ферзь b3 – одно из них. Черные сыграли ферзь d7, нарочито, аккуратно, крепком, надежно. И после хода конь c3 возник форсированный вариант. Поменялись на f5, сели на c3, висит пешка на b7. Черные защищаются ходом b6. И после взятия на d5. Белый, играя ферзь Б5, создали ситуацию, где черным нужно точно реагировать. И Магнус ожидал, наверное, этого дебюта, этого варианта. И Ян спокойно сказал ферзь Д7. Ферзь 7 предлагает размин ферзей, после чего, конечно, говорить о каких-то супервариантах, суперперевесах, не приходится. У черных есть четкая Четкое, четкий объект атаки, и также линию Е, e они также могут подхватывать. И по большому счету, кроме как номинальных каких-то мини-слабостей типа d 5 у них у белых, в общем-то, и нет. Поэтому пустая позиция. И, в общем-то, А4. Был Сделал ход А4. Все это уже встречалось ранее в других партиях. Тут были партии и e. Вашьи одна из последних партий, которая играла в Ставангере. Белые играли все же ладья B1. Ну, а основное продолжение, одно из основных, точнее, это ход А4. И после этого черные меняются на B5, играют А5, предлагая таким образом взять на проходе, после чего вымениваются обычно еще фигуры. Ну, и здесь, конечно, тоже игра выхолащивается. очень быстро все будет выменено в итоге, и партия придет к мирному исходу. Но Магнус здесь придумал дома новинку, придумал интересную идею, и ход, на который можно применять, видимо, на одну партию, как вот заметили во время трансляции Сергей Коряк и Александра Костенек, это ход конь H4. Ход, безусловно, интересный, несколько ядовитый, но объективно, конечно, там позиция все равно остается равной. Единственное, что ни в коем случае нельзя запускать коня на f5, действительно, потому что конь там может вести очень много шорохов. Поэтому сыграли черный g6, несмотря на то, что ослабилось э, несколько полей черных. Это не страшно. ферзей на таски нету, и ход последовал g4. Но для чего этот ход нужен? Для того, чтобы освободить поле g2 для перестройки коня. Конь идет в район поля e3. Также параллельно подготавливая размены слонов через f4. Так, в общем-то, и было. Ян играл очень уверенно, быстро, и по ощущениям, очень уверенно сегодня он уравнял. Итак, после массовых разменов, просто съел на c3, стал сзади изолятора, и после e7 у черных, естественно, находится ход конь f8. И по большому счету партия долго здесь не продлилась. После хода конь f6 шаг, король g7, конь e8, магнус решил повторить, сыграл d5. 5. Пешка, конечно, неприкосновенная из-за шаха, но у черных очень сильный козырь. Это пешка А. Они, в общем-то, можно было уже сказать тогда, когда белые не взяли на проходе. Эта пешка готова идти. Более того, в перспективе, если белые зазеваются, если уж очень захотят эту партию перегнуть, как сказать, палку, то они, в общем-то, могут действительно оказаться больших неприятностей. Но надежда белых в чем заключалась? Надежда была белая в том, чтобы успеть скажем, э, зафиксировать короля, вернуться конем на f6, и вот если черный стоит на месте, то тогда ладья очень уверенно и быстро придет на c7, и проблемы черных будут колоссальны. Поэтому черные сделали ход a4, Ян сыграл правильно и очень практично. После хода коня f6 и g5 сыграл еще и a3, то есть пешка а дает шикарную контр-игру, за которой нужно постоянно следить. И Магнус, проведя полчаса в раздумьях, не нашел ничего лучше, как повторить, в общем-то, ходы и уйти праздновать свой день рождения на этой ноте. Ну что же, также мы поздравим Магнуса с его праздником. 31 год, четвертый десяток он разменял. Силы, безусловно, фантастические. Но и надо отметить, как сегодня отлично выступил Ян. Черными уравнял, безусловно, на радость всем болельщикам России. Ну и, в общем, будем смотреть, как будут развиваться события дальше. Друзья, завтра у непомнящего белый цвет. Что он завтра приготовил, пока сказать трудно. Будет ли это испанка или, будет, может быть, итальянка, или, кто знает, может быть, шотландка. Осталось ждать недолго. Я желаю вам всем успеха, здоровья. Подписывайтесь на РО и до новых встреч. Пока.